Привет, дорогие дамы, сегодня этот ролик посвящен вам. Сегодня я вам расскажу, как привлечь в свою жизнь достойного мужчину. Если у тебя нет мужика, то у кого-то их два. И вы забрасываете, сеете свои в этих рыбных местах. Кого хочу, не знаю, кого знаю, не хочу. Самое главное качество в мужчине – это деньги. Если ты не ешь мясо, то нефиг тебе искать мужика в мясном ресторане. И там мужики попадаются прямо пачками, пачками, пачками, пачками. Как найти идеального мужчину? Приходите по ссылке под этим видео и запишитесь на мой мастер-класс. Многие очень спрашивают меня, мэрлин, скажи, пожалуйста, а что надо делать, вот почему мужики перевелись, нет нормальных мужиков, где они, где они водятся, где их можно взять? Как сделать так, чтобы этот самый мужик обратил на меня внимание? Так вот, дорогие дамы, здесь секрета никакого нет. Вы помните, может быть, когда-то старую юмористку, не помню, Петросян или кто-то, или, или Хазанов, говорили так, что в Сочи по вечерам на свет слетались мужики. Один-два крупных и три-четыре мелких. Да. Ну, вот э, то же самое правило необходимо применить и в жизни. Необходимо сделать так, чтобы ваш внутренний свет привлекал мужчин. И тогда наверняка многие дамы скажут, скажут, что Мэрилин, что такое? Я знаю, ко мне пристают какие-то, прилипают прям вообще непонятно какие. Вот, вот, вот все прилипают, вот, а кто не надо, тот не прилипает. Поставьте, пожалуйста, под этим видео лайк. Если у вас подобная ситуация в жизни происходила или происходит, что вот не те какие-то вот к вам какие-то пристают, но все какие-то не те, а тех, а прочие далече. Так вот, в этом нет ничего удивительного. Получается картина следующая, что к вам прилипают те, кто видит вас картинкой в своей жизни. Ну, грубо говоря, кто-то мечтает вот от такой красивой, о такой работящей, о такой вот прям такой-такой, и вот он такой себе выбирает. Почему так происходит? Потому что у этого человека есть внутри картина, у этого мужика есть картина, какую он женщину хочет. Да? Кого хочу, не знаю, кого знаю, не хочу, помните, да? Так вот, у него четкая картинка есть, вот эту хочу, эту не хочу. Девушка, девушка, хочешь мандарин, а Так вот, а у вас должно быть то же самое внутри вас. Вот этот внутренний огонь, он должен иметь определенные параметры. И сейчас мы поговорим как раз про параметры этого внутреннего огня. Что такое внутренний огонь? Внутренний огонь, он как такой э, ваш источник привлечения других людей событий, различных жизненных ситуаций, там, денежного потока, любви, всего-всего, то есть есть некий внутренний поток. И этот внутренний поток, он отражает то, что вы хотите на самом деле. Как говорил один из моих учителей, он говорил, что если у тебя нет мужика, то у кого-то их два. Нормально? Это означает следующее, что внутри вас еще, может быть, не сформировалось понятие, кого вы хотите действительно привлечь в свою жизнь. Как только вы это поймете, эти люди начнут привлекаться в вашу жизнь, эти мужчины. Но как это сделать? Что самое главное для вас в жизни? Вот Вы определитесь, в жизни именно имеется в виду с противоположным полом, чтобы привлечь мужчину. Что для вас нужно? Ну наверняка для некоторых самое главное качество в мужчине это деньги. Для других главное качество это ум. Для третьих красота. Для четвертых э, там какой-нибудь социальный статус этого мужчины. Для пятых еще ну для каждого свое. Да, для каждой дамы что-то свое. Поэтому вам нужно для себя определиться. Опять таки магическое число. 7. Пропишите семь главных качеств мужчины, которые, ну, это не то, что качеств мужчины, давайте так, а ценностей, которые вы готовы были бы разделять с этим мужчиной. Ну, например, там, для одних вегетарианство, а для других, ну, он как бы, э, там, выпить не дурак, да, поэтому ему такая вегетарианка нафиг не нужна. И вам, соответственно, тоже, если вы ну пусть вегетарианцы. Веганка, да, то нафиг вам мужик, который там жрет все подряд. Вот буквально недавно одна из моих знакомых познакомилась с иностранцем, такой классный, а потом с ним поближе говорит, он жрет все подряд. спортом не знаю, нафиг мне такой нужен, хоть он красивый и богатый. Понимаете, да, о чем я говорю? Так вот, дорогие дамы, вам нужно создать, прописать эти семь ценностей. Вот семь, видите, семь, семь ценностей которые для вас важны, и располож... расположение этих ценностей надо прописать в порядке убывания значимости. Например, для вас что важно? Первое, допустим, ум или красота, или там здоровый что-нибудь, да, э -э, чтоб там юмор там, чтоб там еще что-то э -э, и так далее. Вот пропишите для себя, и у вас тогда внутри вот та картина внутреннего огня ваше желание, оно будет как бы, э -э, как это сказать? Э -э говоря языком радиотехники, промодулирована вашими хотелками. То есть вот эта сила будет транслировать ваши жизненные ценности и тогда на эти ценности начнут привлекаться мужчины. Как это сделать – это другой вопрос. А главное – прям возьмите себе и пропишите эти ценности. Ну и теперь, дорогие дамы, необходимо будет перейти уже. Несколько дальше, на следующую ступень. Раз вы знаете, какие ценности для вас важны, то... Ну, раз я уж про, про веганок-вегетарианок начал, давайте я и продолжу. Если ты не ешь мясо, то нефиг тебе искать мужика в мясном ресторане, в стейк каком-нибудь а, хаосе. Понимаешь, о чем я говорю? То есть, в соответствии с вот этими семью вашими ценностями, семь ценностей... Вам нужно э, выработать такие планчики небольшие, взять хотя бы по три места от каждой ценности, например, умный мужчина, да, и вот выработать там три места, где водятся умные мужики, Они где водятся, может быть, на тренингах, может быть, на каких-то симпозиумах, понимаете, еще где-то. Вот, если вам важно, чтобы ваш мужчина был спортивный, где такие мужчины водятся? Ну, наверное, в спортзале, а не где-нибудь там в пивнухе в какой-нибудь, понимаете, о чем я? И вот получится следующее магическое число – 21. И у вас получится на каждые семь ваших жизненных ценностей, где вы бы хотели вот с такими же мужчинами встретиться, получится еще по три места, где это бывает, и получится магическое число – 21, понимаете, а потом только дело техники, вы берете. И прописывайте себе план, и начинайте посещать эти места. Там, если вы веган, то вы куда идете там? Куда-нибудь? Ну не буду рекламировать, там сеть какой-нибудь ресторанов веганских по Москве или еще где-то. Или в едете куда-нибудь на остров Капанган, где много таких же обитает, кто любит путешествовать и любит кокосы, как я. Вот. Понимаете, да? И просто вы, э, это, это как построение бизнеса. Вы в соответствии с семью ценностями и по три направления, по три места, по три рыбных места на каждую эту ценность ищете, где эта рыба водится. Где эти судаки водятся. И вы начинаете их искать. И вы забрасываете, сеете свои в этих рыбных местах. И там мужики попадаются прямо пачками-пачками-пачками-пачками. Как найти идеального мужчину? Приходите по ссылке под этим видео и запишитесь на мой мастер-класс. Вот так, дорогие дамы. Если вам понравилось то, о чем я говорю, если вам это помогло, поставьте, пожалуйста, лайк, обязательно подпишитесь на мой канал. Я буду много рассказывать про бизнес, про секс, про любовь, про отношения, про то, что важно для вас, дорогие дамы. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока!